Ничего, отвечая на вопрос в заголовке этого видео. Хотя знаешь, нет, ошибся я. В iOS 11.3.1 Apple исправили системный баг, касающийся неработающих дисплеев после ремонта на iPhone 8 и iPhone 8 Plus. Вкратце рассказываю, что изначально было не так. С определенных пор владельцы новоиспеченных iPhone начали жаловаться в сети на то, что после замены дисплея с оригинала на новый, чаще всего не подлинный вариант, замененный компонент переставал функционировать вообще либо работал, но с определенными недочетами и сбоями. Например, мог не срабатывать датчик освещенности, могла перестать поддерживаться функция True Tone и так далее. Изначально даже самый крупный портал по ремонту техники Apple, а с недавних пор и вообще производитель комплектующих iFixit говорил о том, что проблема может быть вызвана по двум факторам: особенность комплектующих новых iPhone либо системный сбой, который не до при загрузке гаджета после перезагрузки например, работать с замененным модулем. С патчем iOS 11.3.1 все исправили. Теперь ждем комментариев от владельцев iPhone 8 и 8 Plus с неподлинными запасными частями. Про не самые новые iPhone, такие как 5s, 6, 6s, 7 и SE информации нет, но надеемся, что ничего страшного не завезли и не сломали. На этом все, вы смотрели канал Apple Finder. До встреч, пока!